Всем привет! С вами новости ИТ. Давненько я ничего не делал, не было времени, но вот новость, о которой, я думаю, вы все слышали, а если не слышали, то смотрите этот небольшой обзор. Итак, прошла самая большая презентация компании Google в 2018 году, и называлась она Google IO 2018. Вот, которая как бы продлится до сегодня, а сегодня это 10 мая. Вот, но ну, основных два дня уже закончились. Вот. И что же э, предоставила или представила или презентовала э, компания Google? Ну, первое, что у нас там первое? Э, первое это искусственный интеллект Игмейл. Э, раньше в телефонах... Э, искусственный интеллект от google э, э, нам подсказывал что набирать там вплоть там даже до предложений то есть мы могли набирать а, получателя там из искался там либо в телефонной книжке либо еще где-то ну в общем как бы нам э, была помощь при наборе сообщений и при указании адресата. Вот. Кроме всего прочего, этот искусственный интеллект уже научился оканчивать за нас предложение в Gmail. Эту функцию назвали Smart Compose. Вот. В, к примеру, в Google фото искусственный интеллект будет предлагать нам различные действия. То есть мы можем смотреть какие-то фотографии друзей, и Google фото, Google фото может, может распознать даже там друзей и предложить им отправить это, поделиться с ними этой фотографией. Вот. Также в Gmailе появится возможность, как мы видим вот на картинке, что-то там написать и будут предложены какие-то варианты сообщений. То есть Якобы будет что-то писать Но тут даже не знаю, что сказать Я думаю, все уже знакомы с такой замечательной функцией T9 Которая часто пишет совсем не то а Мы привыкаем к этому И видим начальные там, буквы какого-то слова Которое мы хотим отправить Но на самом деле под конец отправляется совсем другое И приходится... И приходится, приходится извиняться. Ну, например, такое, я думаю, с кем-то из вас было. Вот. Насколько будет работать этот э, функционал, посмотрим. Вот, Google фото, что в Google фото? Э, как я уже сказал, э, Google Фото сможет э, опознавать фотографии. И находить среди их ваших друзей и как бы предлагать, мол, отправить эту фотографию своему другу. Что-то такое. Также там какая-то функция превращать фотографию документов в PDF-файл. Зачем? Я не понял этого. Но, наверное, имеет смысл. Возможно, я этим не пользуюсь, поэтому и не знаю, зачем фотографию в PDF-файл. Также, говорят, будут доступны различные инструменты для редактирования фотографий. То есть можно будет обесцветить задний фон фотографии и выделить центральный объект. А если наоборот черно-белая фотография, то можно ее загрузить и добавить цветов. Но это говорят, все эти новые функции станут доступны в течение пары месяцев. Что нам там дальше? Google Assistance. Вот. Что это такое Google Assistance? Если кто не знает, то это такой умный персональный ассистент, разработанный компанией Google. И был представлен 18 мая 2016 года. Вот. Этот ассистент позволяет нам там, управлять, там, писать сообщения, запускать какие-то программы, то есть с помощью голоса узнавать погоду ну я особо не тестировал ну как бы он как бы ассистент да там по аналогии как у э, айфонов есть siri вот кстати кстати google assistance написан, написан на C++, плюс но это так э, вот и что же нового в этом google assistance э, Assistant э, сейчас говорят он выйдет на более чем 5000 новых устройств и главное получит поддержку 30 языков ну как бы поддержка там и так немаленькая, но в ближайшее время google assistant заговорит шестью новыми голосами и инженеры google серьезно поработали над тем чтобы этот помощник звучал более натурально Говорят, говорят, будет интересно, конечно, протестировать это, говорят, что можно попросить ассистента забронировать столик в ресторане, и он самостоятельно позвонит в заведение, пообщается с администратором, сделает заказ. Не знаю, как у нас, возможно, у них это сработает, у нас, не знаю. Следующее нововведение, это то, что нам не нужно постоянно во время делу говорить «Окей, Google». Вот. то есть для запуска ассистанса, assist, этого помощника, короче, надо было обычно говорить, окей, Google, он там включался, жрал батарею и все такое, потом опять, окей, Google. Ну, вот здесь говорят, уже не надо. Говорят, что э, этот э, Google Assistant сам поймет, с ним идет э, разговор или нет. Google News получит э, новый дизайн и научиться подбирать статьи с учетом ваших э, интересов вот так вот android p про android p я думаю вы уже слышали так вот что такое android p но ну, android p это новая операционная система э, от google э, и какое там отличие ну в то что написано в википедии Новый пользовательский интерфейс для быстрого меню настроек, что-то там такое, часы куда-то сдвинулись, зарядка батареи, что-то там как-то уже не так отображается, ну в общем, ну не особо каких-то фич описаны в Википедии, но вот что стало известно из презентации, так это то, что в Android P добавится система искусственного интеллекта, которая сможет значительно увеличить время автономной работы вашего смартфона. Этот Android P будет будет, будет, я так понимаю, следить за активностью всяких там приложений и если они не используются, отключать, хотя это вроде раньше было, работало, ну как сказать, работало не у всех и, и них и и не в ту сторону работала. Что еще? Разработчики добавили функцию адаптивной подстройки яркости, научив ее понимать предпочтения пользователя. А также добавили режим автоматической регулировки производительности. Посмотрим, посмотрим. Загрузить вот эту Android P можно будет владельцам 12 смартфонов. Ну, имеется в виду модели, а не всего лишь 12 людям. да. И это, возможно, топ-менеджмент Google. И какие устройства они перечислили? Это Assessional Phone, Google Pixel 2, Google Pixel 2 XL. Короче, я так понимаю, все Google Pixel. Дальше Nokia 7 Plus. Дальше какой-то OPPO R15 Pro, ни разу не слышал, что это за телефон. Дальше Sony Xperia XZ2. Далее Vivo X21 UD, Xiaomi Mi Mix 2S и One Plus 6. В Android P появится функция Digital Wellbing, которая с точностью расскажет, как именно вы используете свой смартфон в течение дня. Как будто бы... Я сам не знаю, как я его использую, но окей, okay, как говорится. И благодаря э, этой функции можно контролировать время работы с экраном, а также узнать, какие приложения вы запускаете чаще всего, чтобы на основе полученных данных ограничивать сеансы взаимодействия э, со смартфоном. Смешно, ну да ладно. Android P ограничит доступ сторонних приложений к информации о сетевой активности. Но это уже более-менее что-то. Вот. И, и, и, и, как это будет ограничено, толком еще неизвестно. Но на данный момент любая установленная программа может без вашего ведома узнавать, когда и при помощи какого приложения вы выходили в сеть. И вот это вот Android P забанит. В общем, там еще ряд каких-то функций, но лучше дождаться уже официального релиза, потому как на конференциях говорится одно, а в релизах это уже немного другое. Сейчас доступны для определенных моделей предзагрузка, да, там девелоперская версия, так сказать, вот, для тестирования. Но, как мы видим, Гнусмаса в списке нет. Ну, посмотрим, что будет дальше, возможно, его и добавят. Кое-что добавилось в Google Lens. Не знаю, правильно, неправильно читаю, но что такое Google Lens? Это позволяет пользователям с помощью камеры смартфона узнать информацию об окружающих их объектах. Например, сервис умеет опознавать достопримечательности, показывать время работы интересующего заведения. Очень интересно, но опять-таки, заведения сами должны давать где-то информацию об этом. Вот у нас, может быть, и будет работать когда-то, лет через 80 или 60. Но я думаю, вот там э, за бугром все хорошо работает. Также э, показывать отзывы посетителей при наведении камеры на вывеску ресторана. Тоже очень неплохо. Навел себе такой, посмотрел, сколько работает э, время работы, отзывы почитал. Почитал и добавил свой отзыв, знаете, бывает и такое, как бы, не, не был, но осуждаю, не видел, но осуждаю. Почитал и сам такой, да, тут такое, блин. Ну, это так, это такое. Так, также воз, позволяет вот этот Google Lens подключаться к Wi-Fi, используя с снимок, лог, снимок логина и пароля. Удобная штука. Создавать контакты с помощью фотографии визитки и переводить текст с изображения так так так то есть это вообще возможности google lens но говорят он теперь будет доступен для большинства пользователей вот то есть там насколько я понимаю был ограниченный доступ но теперь теперь теперь все будет получше так вот я говорил о google lens и и и, и зачем я об этом сказал потому что в google maps будет добавлена вот эта как раз функция из google lens которая с помощью которой мы сможем узнать больше о окружающем нас мире то есть мы можем запустив google maps точно так же там навести куда-то я так понимаю камеру и нам мы получим информацию о объекте и и если мы запутались, говорят, да, там мы идем э, с помощью Google Maps куда-то. Вот если мы запутались, достаточно вот поднять телефон, смартфон. И вот эти вот такие красивенькие стрелочки нам покажут, куда нам идти. Этот из фич таких, да, то есть Google Street View. Вот. Но ну, там из фич не просто стрелочки, мы можем идти смотреть, куда нам идти, а когда мы подымаем наш смартфон, то включается Google Street View. И мы можем уже визуально, конкретно видеть, правильно ли мы идем, то ли на том ли мы месте, ну и все такое. Вот, ну это такой краткий обзорчик по возможностям, по новым фичам. Когда это все выйдет и будет доступно, я думаю, вы уже сможете более детально почитать о всех возможностях. Поэтому я, например, сейчас зайду и обновлю, если для моего телефона будет доступен Google Lens. Google Assistance. ну и для себя попробую что-нибудь там поговорить и, и, и посмотреть. Поэтому на сегодня все, всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, комментируем, ставим лайки и все такое. Всем спасибо за внимание еще раз, всем пока.